Глава 12. Эффективное действие. Вы должны применять свою мысль так, как указано в предыдущих главах, и начать делать то, что вы можете там, где вы есть. И вы должны делать все, что вы можете там, где вы есть. Вы можете достичь прогресса, только становясь лучше на своем месте. А никто не совершенствуется на своем месте, оставляя невыполненную любую работу, свойственную этому месту. Мир совершенствуют только те, кто не просто занимает свое нынешнее место. Если бы никто не заполнял свое настоящее место, то вы видите, что должен быть определенный регресс во всем. Те, кто не заполняет всецело свое настоящее место – мертвый груз для общества, правительства, коммерции и промышленности. Их должны поддерживать другие ценой больших усилий. Прогресс мира замедляет только те, кто не выполняет то, что должен сделать на том месте, которое он занимает. Они принадлежат прошлой эре и имеют склонность к деградации. Ни одно общество не смогло бы прогрессировать, если бы каждый был меньше того места, которое занимает. Социальной эволюции руководит закон физической и ментальной эволюции. В животном мире эволюция вызывается избытком жизни. Когда у организма больше жизни, чем может быть выражено функциями на его собственном плане, он развивает органы более высокого плана и возникают новые особенности. Никакие новые свойства или особенности и не возникли бы, если бы не было организмов, которые больше чем просто занимали свое место. Закон точно таков же для вас. Ваш прогресс в прогрессе получения богатства зависит от применения вами этого принципа в своих делах. Каждый день или успешен, или неудачен. И именно успешные дни дают вам то, что вы хотите. Если каждый день неудачен, вы можете никогда не разбогатеть. Тогда как если каждый день успешен, то вы не можете не стать богатым. Если есть что-то такое, что вы можете сделать сегодня и не делаете, и последствия могут оказаться гибельнее, чем вы можете себе представить. Вы не можете предвидеть результаты даже самого простого действия. Вы не знаете действия всех сил, которые привели в движение. Многое может зависеть от того, как вы выполняете какое-либо простое действие. Это может быть ключом к двери, за которой скрываются величайшие возможности. Вы никогда не можете знать все комбинации, которые высший разум создает для вас в мире предметов и человеческих отношений. Ваше пренебрежение или неудавшаяся попытка сделать какое-либо простое действие может надолго задержать получение того, что вы хотите. Каждый день делайте все, что может быть сделано в этот день. Есть, однако, ограничение или оговорка по отношению к сказанному выше, которую вы должны принимать во внимание. Вы не должны ни перенапрягаться, ни бросаться сломя голову в свой бизнес, стремясь сделать как можно больше за возможно меньший отрезок времени. Вы не должны стараться не сделать завтрашнюю работу сегодня, не провернуть недельную работу за день. Имеет значение не количество дел, которые вы делаете, а эффективность каждого действия в отдельности. Каждое действие само по себе или успех, или поражение. Каждое действие само по себе или эффективно и целесообразно, или неэффективно и нецелесообразно. Каждое неэффективное действие – это неудача, поражение. И если вы всю жизнь проводите, выполняя неэффективные действия, ваша жизнь будет неудачей. Чем больше вы делаете, тем хуже для вас, если все ваши действия неэффективны. С другой стороны, каждое эффективное действие само по себе успех – и если каждое действие в вашей жизни эффективно, то и ваша жизнь должна быть успешной. Причина неудачи и поражения в том, что слишком много дел, дел делается неэффективно и слишком мало эффективно. Вы увидите, что это самое очевидное заявление или утверждение, что если вы не совершаете неэффективных действий и совершаете достаточное количество эффективных действий, вы станете богатым. Если для вас сейчас возможно каждое действие сделать эффективным, то вы увидите, что стать богатым сводится к точной науке, как к математика. Тогда мы приходим к вопросу, возможно ли каждое отдельное действие успехом. И вы, несомненно, можете сделать это. Вы можете каждое действие сделать успешным, потому что вся мощь работает с вами, и вся мощь не может потерпеть неудачу. Мощь или сила в вашем распоряжении, и каждое действие вы можете сделать эффективным, только вложив в него силу. Каждое действие или сильное, или слабое, и когда каждое действие сильное, вы действуете правильным способом, который сделает вас богатым. Каждое действие может быть сильным и эффективным. Если выполняя его, вы удерживаете свое видение и вложите в него всю свою веру и целеустремленность. Это точка, в которой проигрывают люди, отделяющие ментальную силу от личного действия. Они применяют силу своего разума в одном месте и в одно время, а действуют по-другому, другим способом, в другом месте и в другое время. Таким образом, их действия не успешны сами по себе. Слишком многие из них неэффективны. Но если вся сила... Вкладывается в одно действие, каким бы банальным оно ни было, каждое действие будет успехом само по себе. И поскольку природа вещей такова, что каждый успех открывает дорогу к другому успеху, ваше приближение к тому, что вы хотите, и приближение того, что вы хотите, и приближение того, что вы хотите к вам, будет становиться все более быстрым. Помните, что успешные действия общие по своему результату. Поскольку стремление к большей жизни неотъемлемо для всех объектов, то когда человек начинает двигаться в этом направлении, все больше объектов присоединяются к нему, и влияние его желания увеличивается. Делайте каждый день все, что может быть сделано в этот день, и делайте каждое действие эффективно. Говоря, что вы должны удерживать свое внимание, пока вы выполняете каждое действие, каким бы обыденным или тривиальным оно ни было, я не имею в виду, что вы должны видеть его определенно до малейших деталей. Эту работу вы должны делать в часы досуга, использовать свое воображение, чтобы созерцать детали вашего видения до тех пор, пока они не будут твердо зафиксированы в памяти. Если вы хотите быстрых результатов, проводите все свое свободное время за этой практикой. Постоянным созерцанием вы добьетесь того, что картина того, что вы хотите, до малейших деталей, будет настолько прочно зафиксирована в вашей памяти и столь полно передана разуму и бесформенной материи, что в рабочие часы вам будет достаточно только мысленно обратиться к картинке, чтобы стимулировать свою веру и целеустремленность и приложить наибольшие усилия. Созерцайте свою картину в часы досуга до тех пор, пока она не заполнит ваше сознание настолько, что вы сможете ухватывать ее мгновенно. Вас настолько воодушевят ее светлые перспективы, что достаточно будет малейшей мысли о ней, чтобы вызвать сильнейшие энергии во всем вашем существе. Или по-другому, сильнейший прилив сил. Давайте еще раз повторим нашу программу и, немного изменив заключительное утверждения, приведем ее к точке, которой мы сейчас достигли. Существует мыслящая материя, из которой созданы все вещи, и которая в своем исходном состоянии проникает, пропитывает и заполняет все пространство во Вселенной. Мысль в этой субстанции создает вещь, изображенную мыслью. Человек может формировать вещи в своих мыслях и, проецируя свою мысль на бесформенную материю, может вызывать создание вещи, о которой он думал. Чтобы сделать это, человек должен перейти от конкурентного к созидательному уму. Он должен сформировать ясное ментальное изображение того, что он хочет, и должен сделать с верой и целеустремленностью все, что может быть сделано каждый день, делая каждое действие эффективно.